Наша планета поистине уникальна. В каждом уголке мира можно найти великолепное место. И каждое место, которое можно с уверенностью назвать самым красивым местом в мире, заслуживает отдельного внимания. Вот только некоторые из них. Помукалле, Турция. Это ряд термальных источников, причудливым образом высекших ступеней в белоснежном известняковом склоне. Пещеры Ваймота, Новая Зеландия. В них можно наблюдать замысловатые известняковые наросты и причудливые ходы. Но что их делает поистине уникальными? Это тысячи грибных комариков, которые скапливаются на ее сводах и создают эффект звездного неба. Озеро Редба, Сенегал. Выглядит оно точно картинкой из детской книжки «Белоснежные берега и розовая вода». Драконовые деревья на острове Сокота, Йемен. Причиной фантазийно растущих деревьев является выделяемый сок, ярко-красного цвета. Сделав надрез, можно увидеть, как драконово дерево кровоточит. Пещера Шандон, Вьетнам. Пещера считается самой крупной в мире. Здесь можно увидеть проходы до 200 метров и шириной до 150 метров. Кроме того, можно прийти в восторг от подземной реки и растений под отверстиями в сводах пещеры у Уюни, Боливия. Настоящим чудом природы он встает в сезон дождей. Покрытый тонким слоем воды, он встает самым большим природным зеркалом в мире. Светящаяся вода. На Мальдивах уникальное звездное небо появляется прямиком из океана. Происходит это благодаря алюминицирующему планктону, населяющему воду. Невероятное зрелище разноцветные дюны в парке ласа США. Их необычайная расцветка появилась из-за окисления пепла, оседавшего прямиком на потоке лавы во время извержения. Гизерфлай, США. Когда-то на этом месте были скважины для колодцев. После того, как тот перестал функционировать, под землей начали происходить реакции, которые привели к образованию этого чуда. Дорога гигантов, Ирландия. Благодаря извержению, произошедшему много веков назад Здесь появилось 40 тысяч базальтовых колонн, уходящих в море, подобно ступеням для самого настоящего великана. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Дальше будет интересней.